Вот как бывает, друзья, я в очередной раз убеждаюсь, что от судьбы не уйдешь. Как бы тщательно ты не планировал свою жизнь, какое-то нелепое попадание в панораму онлайн-карт перетасует твое даже самое тихое и скрытное существование. Вот видите, друзья, оказывается в нашей жизни, да еще и не такое бывает. У меня на сегодня все, мы с вами увидимся ровно через неделю. С вами была Елена Праченко. пока-пока. История полна загадочных событий, нераскрытых дел, запутанных обстоятельств. Что стоит за блистательными победами и великими свершениями? Кто скрывается за тайными заговорами и сокрушительными поражениями? Ответы на эти вопросы знает Дмитрий Дзибров. Неизвестные подробности, удивительные факты, достоверные источники. Все это хранится в его секретной папке. 13 февраля 1945 года на остров Зедом в Балтийском море прибывают высшие руководители Третьего рейха Герман Геринг и Мартин Борман. Гости такого уровня здесь впервые. Прибывшие в бешенстве и есть отчего. За пять дней до этого, 8 февраля 1945 года, произошло ЧП на острове, на котором находится сверхсекретный военный объект Третьего рейха никто кроме посвященных не мог знать не только что происходило на